Всем привет, друзья! Сейчас я варю хозяйству кашу и решила, короче, что мне делать, -то стоять, да, собрать последние томатики. Сейчас собираю вот эти менюшки мелкие. Скажут, ой, чуть-чуть томатов не хватает. Да, мне не хватает, мне надо, мне надо свой урожай. А потом, а потом, если что, выбирать начну. Короче, друзья, собрала зеленый и красный перчик. Приготовила вон мешок. Мешок все будет. Огурцы я остатки собрала. А морозилку хочу положить. Огурчики не положила. Забыла. И вот этот перец, который... Вот я говорила, нету, да? Перчика у него. Смотрите сколько. Один зеленый перец. Все, здесь много его. Я его хочу пересадить и домой унести, Домой увести. Так что он у меня будет дома расти, доживать. Здесь есть перчики. И... и стоят, пока нормально стоят, что и сделается. Вон сколько их здесь. Здесь сколько их висит. Полно. Полно. Ну вот, как-то так, друзья, как-то так. Сейчас собирать буду, Димку вызвала, Дима сказал, сейчас подойду. Короче, друзья, смотрите, сколько перца. Целый мешок, ну, он весь килограмм 30. Вставляете, килограмм 30 он весит. Сейчас собираюсь собрать морковку. Хочу сделать лось сегодня приготовить. Короче, солома была на мотоблоке. Это Андрей придет Викторию укрывать подсилку сделать для Виктории и вот так это мы все уберем вымету там и мы поедем, повезем домой все наш урожай вот морковь с огурцами для плова, пивая, касаясь от Вот осикуленчик, который я забыла вытащить еще один помидорки, перец, молоко и картошка там. Ну все, друзья, мы поехали домой. Это начало урожая сбора. Сейчас вилу уберу. Еще ведро надо с молоком взять. Всё, закрыл ладно все руку сполосну сейчас все поехали ну что друзья как я и говорила буду варить круг носится накрасила, красиво подготовила все и и и, и. Жарю сейчас. Сейчас мясо, мясо и мясо жарю. Короче, вот она. Вкусняшка наша. Я морковку Подготовила. Нарезала. Приправа для плова. Обязательно и обязательно. Потому что все добавки там. Вкусняшка, она дополняет плов. Пропаренный рис. Ну и все, в принципе, потом мы просто зальем рис, соли насыпем, чеснок подготовим и салатик к нашему плову, как всегда, лук с помидорами. Так, друзья, вот я нашинковала помидоры, а, промыла лук. Играет, помидор кушать. Вот лук красный, который надо кушать свежим, он полезный. Дети лук не едят у меня больно-то. Но этот салат едят они. Это дополняет салат очень. На все сто процентов сам плов. Короче, вот подсыпала. И в пиалочку салатик сделала. Витаминный салат. С пловщиком. Сегодня мы с Аней же разговаривали, Дима. Я говорю, и что-то про, про плов заговорили. Я говорю, о, сегодня я плов приготовлю. Она такая, я тоже. У меня тоже плов сегодня. Ну, все. Сняка наша готова. Вот пока сушится плов, как раз салат. Ага, сейчас. Ложки дай. Не хватит. Короче, вот у нас готов, такой рассыпчатый получился, офигенный пловер. А, девочки, салат-то будет, нет? А, блядь, блядь, блядь. Мясо не надо? Мясо не надо? Да. Сейчас уберем, проблема а, что? Тихо, а а, что -то? А, а мне то Мне, мне, мне, мне такое мясо нужно. Дай, Геннале, вам мясо. Давайте, не будете не такой, Нет. Нет. -а очень вкусный да. молодцы тогда все приятного аппетита я кушаю такой рассыпчет молодец ты у нас молодец кушай. Да. кушай вон мясо давид сам себе положил все, молодцы, все положил Мам. дарин нельзя давай кушаем Так, ну все, друзья, а, наступил вечер, покормила свое хозяйство, и Димка привез мотоблок, поставил в гараж, пока я кормила. Ой, спина как болит, Тут мешки тягаешь, а потом спина болит. Даю такой, мам, тебе массаж сделать, я говорю, надо, смотрите, я вам хочу сейчас показать. Помните, я говорила, кабачки, тыква замерзли. Кабачки у меня не замерзли. Они у меня растут во все. Сейчас, смотрите, они такой вот маленький был. Вот такой маленький он был. Как на дрожжах пошел. Что, я его выдирать буду, что ли, раз? Нет, конечно. Пускай стоит до последнего малыша. Ну, а вот все, замерзла. Сейчас не до нее абсолютно. Бредняжка. Сколько вон тыковки еще лежат, Говорят, потепление должно быть, я говорю, когда сами не знаю. Вот помидорку, дай бог заморозок придет, фиг его знает. может он такой, он как дерево. смотрите, с гирляндами, елочка такая зелененькая. Я сюда соломочку я подложила, пускай будет так в своем... ну Землю взяла с того места, где она росла сама. Туда. А как я вытащу потом тебя? А, вон ручка есть. Точно. Вот так и понесу красоту свою. Елочку. Какой недорогий. Девчонки, наверное, будут у меня дёргать. Если не Если скажу, пусть краснеет. Оно дома-то быстрее покраснеет, чем здесь. <coughs> вот за лето оно такое выросло. Сантиметров 25. Не больше, не более того. Ну все, друзья. Смотрите, какая туча. Какие тучи у нас ходят. Ужас. Дождь, дожди. Ну все, друзья, на этом мы с вами попрощаемся. Всем пока-пока. До новых встреч. Пишем комментарии, ставим лайки. Не забываем ставить лайки и ваши любимые дизлайки. Все, всем пока-пока.